Фанаты Олега Винника, который в первый день войны обратился к украинцам и был активным в социальных сетях, обеспокоены его молчанием и интересуются, куда же подевался любимчик публики. То он месяц не выходит на связь, а теперь затаил молчание после поста поздравления с Пасхой. Не рассказывает ничего и в сторис. Олег Винник не говорит, где он находится и чем сейчас занимается. Артист не был замечен в международных благотворительных концертах в Европе, в которых принимают участие многие украинские артисты. В комментариях Винника укоряются за молчание. Пишут, что его известность могла бы рассказать миру больше правды о войне в Украине. Также поклонники предполагают, что Винник мог выехать в Германию, где начинал свою карьеру и жил долгое время. Другие источники сообщают, что Олег находится в Украине.